Привет! С вами канал отдыха и путешествий Фрититс В этом видео хочу рассказать вам о поведении попугая породы перура, который живет у нас. Попугаю Роми 3 месяца. У птенца быстро меняется настроение. Он бывает очень активный, веселый. Иногда спокойный. Вечером перед сном попугачик хочет, чтобы его приласкали, покладили по голове. Перура кричит, когда работает вытяжка или свистит чайник. В остальное время он тихонько щебечит или насвистывает мелодию. Когда Рома щипает за пальцы, он просто хочет что-нибудь погрызть. Картонная коробочка от чая его успокаивает. Попугай Перура хорошо летает, легко ориентируется в пространстве квартиры. Через две недели, когда адаптировался к новому месту, стал бегать по полу за ногами. Попугай любит быть в обществе людей. Когда остается в клетке, ведет себя спокойно. Нам интересно, в каком возрасте птичка начнет говорить.